Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Хочу показать свою новиночку. Купила вот такую шикарную азалию. У нее высота 48 см, и вот эта крона ширина 50 см. Вот представляете, какая просто охапка цветов просто нереально красиво. Просто вообще, я не могла устоять, конечно. Я первую, я уже в сообществе помещала фотографию о зале. Я пока ехала за ней, ее уже купили. Но в другом салоне была вот еще вот таким малиновым цветом. Но она еще больше у нее крона, чем у той была, розовая. розовой. То есть вот такая у меня красота появилась в моей оранжереи. И сегодня, конечно, поговорим об азарьи, я расскажу, как я за ними ухаживаю, какие ошибки допускаю, в общем, все на личном опыте. Вот, посмотрите, шикарное. Я, конечно, постараюсь этот экземпляр сохранить. Пересаживать его нет, не нужно. Тем более после магазина купленные цветы, их лучше не пересаживать, особенно азалью и гордыню. Это очень капризные цветы, вы, наверное, знаете. И самая такая, наверное, важная тема, и вообще как сохранить такой шикарный цветок после покупки. Самое первое, что нужно сделать, когда вы принесли растение после магазина домой. Это нужно поставить, допустим, азалия. Если вы покупаете зимой это растение, то нужно поставить на окно, на светлое место, даже чтобы вот это зимнее солнце, но ну, оно попадало на цветок. И, конечно, желательно, чтобы от батарей воздух вот этот теплый, он не попадал на растение. То есть там нужно, например, батарею а, чем-то прикрывать. Вот где стоит азалия, чем-то прикрывать. Или еще можно сделать пакетик, вот так вот а, на батарею откинуть. И вот это тепло, оно не будет уже на цветок уходить вот этот воздух это вот самое важное и ни в коем случае растения не нужно пересаживать до тех пор пока вы не увидите что пошел новый рост вот если вы увидите что пошел новый рост то тогда только нужно пересадить в посуду вообще вот хорошо им подходит посуда это необожженная длина. Вот эти горшочки коричневые, они, кстати, очень хорошо смотрятся. У меня вот есть азалии, они у меня сидят, честно говоря, в таких же вот стаканчиках, причем они куплены уже давно. Я их еще не пересаживала, вернее, я их пересаживала, черенки у меня было видео, но я их обратно пересадила в такие стаканчики, потому что что-то что-то и не понравилось. Но это позже я вам покажу эти свои растения. То есть вот я сказала что нужно и куда поставить и нужно смотреть чтобы ваша азалия не пересыхала то есть у нее всегда должна быть такой влажная почва сохраняться но не болото то есть вот какую-то такую золотую середину и очень еще хорошо когда поддон вот, например, в чем он стоит, он должен быть больше. Вот этот тут вот у меня маленький. И можно еще как сделать, вот ее поставить, можно из-под бутылочек пробки вот эти скрутить и под горшочек поставить, чтобы дно не касалось да, вот дна, и в этот поддон налить воды и поставить азалью вот на эти пробки. И тогда у нее, получается, будет влажная среда, вода будет испаряться, и как бы вот эта плака вот будет как раз хорошо для растений. Ну вот мои азахи, про которые я вам говорила, они у меня уже давно живут, но вот все никак не могу их переварить в другие горшочки. Ну как я и говорила, земля. А, землю я использую для азалии и рода дендромона. Ну немножко добавляю, конечно, туда песочка или каких-то разрыхлителей, чтобы земля была такая вот так, рыхлая. Они это любят. И на дно, конечно же, керамзит. Укореняется, кстати, азалия, ну очень тяжело укореняется, если честно. Она укореняется очень долго по времени, то есть до полугода. У меня есть на канале видео, кому интересно, можете зайти посмотреть. Про укоренение. Ее еще можно укоренять, ну, допустим, веточку просто вот наклонить в землю и ее приткнуть. Можно даже шпилька для волос ее и присыпать землей. И она на этом месте, на сгибе, вот которая... Даст корешочки, но это пройдет не меньше, чем полгода. И еще азалия любит очень опрыскивание. Но ни в коем случае, чтобы вода не попадала на бутоны. А, цветы, конечно, нужно прикрывать от попадания воды. Ни в коем случае нельзя, чтобы вода попадала на цветы. А то они как бы сразу испортят внешний вид в них и как бы они опадут. Удобряю я азарию специальным удобрением для азари. ну раз в 14 дней и примерно два раза в месяц поливаю ну, обкисленной водичка лимонной, то есть тоже они это любят очень. Горшочки для азарии не нужно большие выбирать, нужно примерно чтобы вот пальчик проходил между горшочками, тогда будет ну, нормально. И ни в коем случае не нужно убирать старый грунт, обрезать корни, это тоже для растения очень губительно. А, лучше ничего не трогать, ну конечно, если там загнивания нет, и переварить в новый горшочек. Ну, вы, наверное, знаете, что в моей оранжереи очень много растений. Но ну, вот эти, наверное, два растения самые капризные и самые красивые. Это азалия и горденья. Ну вот гордению я покупала тоже маленький кустик. Леруа Мерлен я ее покупала давно уже. И я ее сумела сохранить. У меня не погибло ни одной веточки. А зато видите, какие наросли. Она у меня заложила бутоны. Но ну, горденья тоже такая капризная что она даже вот ее когда поворачиваешь просто, да, с места, не то, что переносишь, она вот на меня сейчас, наверное, обидится, что я ее принесла, потому что она скидывает сразу бутоны. Ну, думаю, она сейчас не почувствует и не скинет. Я знаю, что у многих после покупки это растение не выживает, то есть оно какое-то время, да, поживет, и все, как бы не могут справиться. У меня есть видео на канале, как я ухаживаю за горденьей. Кому интересно, можете зайти и посмотреть. Но вам еще хочу повертеть вот эту красавицу. Просто посмотрите, какая у нее шапка цветов. Вообще просто бесподобная. Я, кстати, первый раз увидела такую азарию большую. Вот. Все равно обращаешь внимание что на цветы. Тем более я и люблю ищу цветы. Я не видела такого, не встречала такого высокого штамма. И как бы у него здесь-то вот такой толстенький весь. И крона такая, ну прям вообще. Ну и гордения тоже моя красавица. Я тоже люблю очень. Это растение. Мне нравятся цветы ее и какой они имеют аромат, мне тоже нравится. И еще, конечно же, говорят, например, некоторые, что. Гордыню, нельзя ставить спальню, нельзя там ставить, что она пахнет сильно. Но это, во-первых, для тех, у кого есть аллергия на это, как бы аромат А так, в принципе, от нее голова-то не болит. Наоборот, наслаждаешься просто ароматами. Но я, конечно, желаю всем удачи в этих красивых растений.